А сейчас песня, которую многие знают, э, э, мне нет ничего страшного, так я говорю. Эту песню в свое время благословил Сидевший Патриарх Алексей, при котором была канонизирована царская семья. Песня мы русские. Моя песня. Жан напоминает, что это моя песня. Для славы со Христом мы были созданы И как нас враг чудовищный не съест Кололи нас сербом, звездили звездами Но наша с нами есть и будет крест. Ведут нас к Христу дороги узкие Мы знаем смерть горения все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Клялись царю и крест отцованье, Пренателство на русский рост. Рассеянный по нему мы искаем, Как бывший погодный странный народ. Святой Писку в мы все, Мы знаем все, святое нее, блядь, Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно одними все знаем, Мы кто, мы русские, мы русские, мы русские. Веду нас ко Христу, народим русские, Мы знаем свет, коления и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся скорее. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся скорее. Мы вновь восклянем, подвигом горят Россия, Украина, Белоруссия Примем с три богатыря Ведут нас к кресту, дороги узкие. Мы знаем смерть, гонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно с скорее мы кто? Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Уж ангелы в последней битве, за веру, за царя идти нет, Русь. Соборным покаяньем не молитвами. Вскратить на святую Русь ведут нас в кресту народи русские Мы знаем свет, когда не и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно отнимемся скорее Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно отнимемся скорее И первый куплет для славы за Христом мы были созданы, Никак нас, брат, чудовищный не съест. Доволи нас с сердцем свестили слезами, Но в наше здание есть и будет крест. Ведут нас ко Христу дороги русские, Мы знаем свет, хорения и плеч. Yeah,